Здравствуйте всем! Это наш канал Китайский 521 Хан Ю у Ари И, у ай, Сегодня мы учим китайский сковороговорку о а, а, лягушке Лягушка ля, по китайски Чинг лягушка, Одна чин, лягушка Один урод и, чан, Два глаза 两只眼睛, ян ноги, четыре ноги. с а лягушки, два лягушки. Два лягушки. лиан лягушки. Два лягушки. Два лягушки. Два лягушки. Два с Два лягушки. Два лягушки. Два лягушки. Два давай читайте за мной. И... 青蛙一张嘴两只眼睛四条腿两只青蛙两张嘴四只眼睛八条腿 давай чуть-чуть быстрее 一只青蛙一张嘴，两只眼睛四条腿。两只青蛙两张嘴，四只眼睛八条腿。啊，是的，行，我希望大家不迷恋。<音><音> uh, <音><音><音>